приветствую всех на моем канале с вами ирина В сегодняшнем мастер-классе я покажу как сделать два вида цветочков на резинку из одних и тех же лепестков кому интересно оставайтесь со мной для работы я взяла ленту такого цвета персикового мне понадобилось 2 метра 64 сантиметра на один цветок Ширина этой ленты 2 сантиметра. Для листиков я взяла ажурную ленту, вот эти листики. На один цветочек нужен отрезок длиной 8 сантиметров. Ширина этой ленты 4 сантиметра. Еще для декора я буду использовать тычинки. Серединку я сделаю из бусины диаметром 8 мм. Нужна резиночка, фитровый диск диаметром 3 см и маленький кусочек репсовой ленты длиной 4 сантиметра а ширина репсовой ленты 1 сантиметр. И вот такой розовый цветочек. Для этого цветка понадобится 2 метра 28 сантиметров ленты, а ширина такая же, как в первом случае. Для листиков я взяла другой цвет ленты. Эта лента больше подходит по цвету, а размер этого отрезка такой же, на один цветочек, нужны два таких отрезка все остальное как в первом случае а вот серединка будет другая как сделать такую серединку вы можете посмотреть по этой подсказке еще нужна зажигалка клеевой пистолет ну и конечно же иголка с ниткой ленту для первого цветка я нарезаю на отрезки 12 сантиметров и всего нужно 22 отрезка я их складываю вдвое, потом уголочек подворачиваю на себя огнем оплавляю срезы и тем самым зажимая срезы приклеиваю уголок к основанию ленты. Еще раз показываю, подворачиваю уголок, обрабатываю огнем. И вот так у меня фиксируется уголок. Так я поступаю со всеми отрезками. Цветок состоит из четырех ярусов. И сейчас я буду собирать самый нижний ярус. Прошиваю по низу вдоль кромки теперь сгиб я подворачиваю от себя получается такая волна сгиб примерно полтора сантиметра Получается 5 стежков. Теперь прошиваю следующий лепесточек. Точно так же делаю волночку. Волну, потом я буду вам показывать некоторые различия в использовании этих волночек. Но это позже. Для первого яруса нужны 7 лепестков. Второй ярус будет тоже состоять из 7 лепестков. Вот. Лепесточки уже набраны. Теперь я стягиваю нитку. И теперь мне нужно стянуть лепестки. Но так, чтобы внутри остался круг нужного мне диаметра. А диаметр я определяю своей стандартной зажигалкой. Вот так я обжимаю ее. Затягиваю ниточку плотно. И теперь нитку закреплю. Мне кажется, такие китайские зажигалки по всему миру и проблем с этой зажигалкой ни у кого не будет расправлю лепесточки и один ярус готов итак два яруса у нас по 7 лепестков они с одинаковым диаметром третий ярус состоит из пяти лепестков и здесь я брала диаметр самой стандартной шариковой ручки. И вот теперь верхний ярус, он состоит из трех лепестков, и их нужно стянуть до предела. Вот я их стягиваю. фиксирую ниткой это положение и теперь я пришью бусину это серединка цветка бусину я пришиваю только одним стежком потом поймете почему Вот, все детали цветочка готовы. И нужно подготовить следующие элементы. Сделаем листики. Складываю отрезок вдвое. И по диагонали срезаю. Используя при этом пинцет. Срез оплавляю огнем. И в итоге у меня получается... Вот такой нежный листик. На один листик я уже приклеила тычинки. И покажу, как это просто сделать. Я их помещаю так, как мне нужно. Наношу сверху немножко горячего клея. И используя пинцет, приклеиваю их несколько секунд. И все тычинки на месте сейчас я до оформлю верхнюю часть цветка я наношу клей и подклеиваю лепестки то есть придаю форму полураскрытого бутончика поэтому я гусину пришивала только одним стежком Все, верхняя часть готова сделаем основу для цветочка я взяла фетровый кружок сделала два надреза и теперь прикреплю резиночку продеваю репсовую ленту подклеиваю ее и теперь по центру приклею резиночку. Здесь тоже подклеиваю ленту. А лишнее обрежу. А срез обработаю огнем. Основа готова. Можно собирать цветок. Беру еще один фетровый кружок такого же диаметра. И приклею деталь цветка, состоящую из семи лепестков. Здесь волночки смотрят вверх. Следующие тоже волны вверх. теперь я подклею листики листики приклеиваю между слоями цветка чтобы потом эти тычинки листики не цеплялись к волосам ребенка а вот самый нижний ярус цветка я приклеиваю волнами вниз. Таким образом цветок у нас будет еще более объемным. Ну и а теперь поставим цветок на основу. первый вариант цветка готов а на второй вариант нужны 19 отрезков такой же длины точно так же я их готовлю и также точно собираю две детали у нас по 7 лепестков и диаметр ориентирован на зажигалку и одна деталь из пяти лепестков диаметр ориентирован на шариковую ручку основу я уже подготовила листики тоже здесь у меня два листика а здесь один и теперь будем собирать волночками вниз приклеиваю первый ярус лепестков. И здесь листики я приклею вот так на нижний ярус. Видите, порядок сборки может быть каждый раз другой. Главное результат. А здесь волночки у меня будут смотреть вверх. Здесь клей лучше нанести на сами лепестки по диаметру. Теперь верхний ярус, состоящий из пяти лепестков, тоже с волночками вверх. Ну и все остается приклеить серединку. Вот так цветок готов. Я благодарю вас за просмотр моего видео. Буду благодарна за комментарий, за подписку. И кому понравился мой мастер-класс, не забудьте поставить лайк. Поделиться моим видео в своих соцсетях. С вами была Ирина. До новых встреч!